Потом фаза была 36-летняя до 1989 -го года, это когда коммунистическую партию лишили силы... Горбачев. Это, да, Горбачев, это была фаза расцвета. Причем ровно посередине, 54 года, когда вот это прошло, если из 108-летнего цикла, как раз была знаменательна, знаменательна, знаменательная... Может, знаменательная... Знаменательная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 лидеры и так далее. Кстати, кстати, все. мы когда с вами обсуждали э, нашу тему нашей сегодняшней программы, э, мы решили коснуться немножечко, потому что мы продолжим в следующей нашей программе. Это все. Э, ну, взаимоотношения. Вот я бы так обозначил э, каким-то таким треугольником, может быть. Еще раз, это мое личное понимание. Это, допустим, Соединенные Штаты. Это бывший Советский Союз